Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Мы вновь с вами в спортзале, в онлайн-спортзале, до котлона. Кто-то еще сидит дома, а кто-то уже ходит на работу. И поэтому, если вы сидите дома, то давайте заниматься. В онлайн-спортзале до котлона я приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте, рада вас видеть. Проходите, размещайтесь. Я думаю, что у вас тоже онлайн-спортзал. Онлайн-спортзал домашний. Будем в форме. Да, да, да, да, да. Сегодня, кстати, проснулась как-то. Какое-то было плохое настроение. Да и сейчас тоже не очень, на самом деле. И поэтому, какие приемы у вас против плохого настроения утром? У кого кофе, наверное, да? У кого душ ледяной или горячий? Кому-то просто нужно подойти к зеркалу. Посмотреться на себя, вдохновиться, сказать, ах, какая красота, несмотря на отражение в зеркале. И начать новый день. Ну, в какой-то момент, может быть, губы подкрасить. Я вот, например, сейчас взяла и побрызгала своими любимыми духами. Поэтому я сейчас стою перед вами, благоухаю. Сейчас буду дышать и вдыхать вкусный, приятный аромат. Поэтому настроение повышаем как можем. Дыхательные практики в этом способствуют, поэтому давайте вместе дышать, повышать настроение, повышать свою бодрость, прибавлять энергию в нашу жизнь, потому что впереди нас ждут, как говорится, великие дела. Итак, я напомню, что меня зовут Модлина Наталья, я инструктор по скандинавской ходьбе и бодифлекс по дыхательным практикам. Сейчас я участвую в проекте «Онлайн-декатлон». О, господи, онлайн-спортзал Декатлон, сиди дома и будь в форме, вы все в курсе, я очень рада вам. И мы с вами проводим дыхательные практики, которые связаны с силовой нагрузкой. Сегодня мы будем использовать с вами, ну, немного бытовой такой предмет, это полотенце, полотенце. Я вам сейчас время дам, пожалуйста, возьмите длинное полотенце, большое полотенце. Сверните его вот в такую вот трубочку, так, чтобы ладошка его вот так вот охватывала, вот так, чтобы потолще было. Можно, конечно, шарфик, можно потоньше, но здесь дополнительный эффект. Я жду, пока вы сложите такое полотенце. Вот, а пока вам расскажу про то, что я сейчас готовлю для вас тренировку с использованием вот такого ролла, который я приобрела в Декатлон. И... Ну, как-то я не была готова делать упражнения дыхательные с таким оборудованием. Сейчас я немного подумала, потренировалась и предлагаю вам в следующий раз, который у нас состоится в среду, также в 11 Москвы, вот с таким роллом позаниматься. Ролл для пилатеса. Если у вас его нет, ничего страшного, вы возьмите большую бутылку, с водой газированной, чтобы она была так немного мягкая, хорошо? Ну, а сейчас мы с вами приступим к разминке. Я надеюсь, что вы подготовили полотенце. Разминка обычная, думаю, что все подключатся, кто хочет. Сейчас я отключу комментарии. Надеюсь, что мы с вами готовы к зарядке, да? Все, отключаю комментарии. И поехали! Начинаем с плеч. Плечи назад отводим. Раз, два, три. Большой круг. Четыре. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз. Большой-большой круг такой, амплитуда большая, чтобы задействовать плечи до мурашек. До мурашек. Отлично. Еще усилием. Назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, 3, 4. Добавим немного движения в коленях. Приседаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Локти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Наружу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Кисти, кисти немного. Хорошо, потрем ладошки, разгоним, разгоним тепло. Отлично. А теперь давайте правой рукой разгоним тепло и под ключицей в лимфатических узлах. Так, так, так, трем активно, активно, активно. Теперь левой рукой под ключицей трем, под ключицей. Молодцы. Крем, разогреваем. Я уже улыбаюсь, не знаю, как вы. Все хорошо. Теперь плечи, оба плеча наверх. Раз, два. Мягкие коленки. Четыре. Раз, два, три, четыре. Еще четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь все плечо и все тело. И раз, два, три, четыре. Талия, косые мышцы. Раз, Два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре и раз, два, три, четыре. Хорошо. Ноги поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Выше, выше, выше, выше. Отлично. Теперь приседаем, ноги на ширине плеч, мягкие сначала приседания, подготовим наши коленки, смажем их немного, таз отводим и следим, чтобы колени не выходили за носки. Поехали, садимся, таз отводим и раз, и выдох. Пять, ниже, шесть, и еще ниже, семь, восемь. 9. 10. Отлично. Плие. Ноги в ступни 45 градусов. Таз отводим. Присаживаемся. Пошире ноги. Ага. Расправляем пах. И теперь у одной ноги покатаемся на носок и на пятку. Давайте, давайте, давайте. Получается все. Угу. С выпрямлением ноги. Хорошо, таз отведен назад, сиди на стульчике, пружиним. Вот, хорошо, разминаемся. Отлично, все, сложили свой циркуль. Теперь мы будем делать подъемы на ступне. Пятка, носик, перекатываем с прямыми, с параллельными ступнями. Раз, два, три четыре раз два на пятку и на носок отличноченько теперь пятки почти вместе носки врозь сорок пять градусов и еще подъем на пятку подъем носков угу. перекатываемся еще пять четыре три два один Теперь носки вовнутрь, пятки ввозь. То же самое. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Встряхнули ноги. Теперь мы с вами для того, чтобы установить дыхание, подышим вот так. Вдох носом, носом. Выдох ртом, ртом. Вдох, вдох. Выдох, выдох, поехали. Отлично. А теперь как в детском саду. Рука одна вверх, другая вниз. Также вдох-вдох, выдох-выдох. Отлично. Теперь поднимаем другую руку на вдох. Вдох-вдох, выдох-выдох. Еще вдох и выдох. А теперь восстановим так дыхание, чтобы мы с вами оставались на пятке, мы сейчас с вами глубоко присядем. Большой вдох, вдох, вдох, вдох. Ребра раскрыли, потянулись, еще, еще, еще. Опять а теперь через стороны присаживаемся, пятки на земле. Ниже, ниже, ниже, ниже, вниз. И еще раз вдох. Вдох. Так, чтобы ребра раскрылись, потянемся. И садимся постепенно. Выдох, выдох, выдох, выдох. Стоим на пятках ниже. Угу. И еще один раз. И выдыхаем. Таз отводим. И глубоко садимся. Отлично. Молодцы. Итак, я напоминаю про дыхание. Дыхание 24. Это самое простое дыхание. В системе BodyFlex выглядит оно вот так. Мы делаем вдох на два счета носом. При этом у нас надувается живот. Надувается. Вдох. Угу. Брюшная стенка работает, мышцы работают. На вдох, на два счета. Не обязательно дышать так. Вдох, вдох. Можно. Угу. Только важно, чтобы дышать животом, не поднимая плечи. На выдохе, на четыре счета, мы выдыхаем. Так, чтобы у нас застегнулся здесь замочек. Итак, смотрите. Вдох. И теперь мы подтягиваем копчик. У нас спина становится плоской. Мы как будто здесь застегиваем замочек из паха к лукочному центру. При этом мышцы сжимаются и работает. все мышцы работают. Сначала, как говорится, на вынос, потом на внос. Итак, давайте попробуем. Дышим дыши, носом. Вдох. И выдох. Колени мягкие. плечи вниз тянем лопатки, тянем в центр вниз. И еще вдох. Раз, два, три, четыре. Сжали все к центру, к пупочному центру. Еще разочек. А еще такой важный нюанс. Как только вы вдохнули, сразу сжимайте сфинктеры. Сфинктеры, которые находятся в промежности, да, мы с вами про них уже все знаем. Итак, вдох, сжали, и теперь начинаем подкручивать. Промежность у нас вся сжата, все сфинктеры, как говорится, работают. И мы еще вдобавок подкручиваем таз и сжимаем здесь ребра. Для того, чтобы почувствовать, как работают здесь э, ребра, давайте с вами попробуем подышать на сопротивление. Возьмитесь вот здесь за ребра, вот здесь вот. Чуть ниже линии бюсгалтера да, взялись за ребра и начинаем дышать. Мы дышим вот сюда, брюшное дыхание так называемое, да, давайте дышим. А теперь с сопротивлением. Мы, когда с вами начинаем вдыхать, мы сдавливаем грудную клетку а на выдохе мы помогаем этой грудной клетке сократиться. Давайте попробуем. Живот работает, таз подкручивается. Начали вдох. Сдавливаем, сдавливаем, сдавливаем сильнее. Талию делаем. Сильнее, сильнее, сильнее. Молодцы. Я думаю, что вы почувствовали, как здесь мышцы работают, как они напрягаются, как подкручивается копчик. И плечи, и лопатки тоже очень важно. Ну, еще и макушка, конечно, как говорится, в потолок. Итак, берем мы с вами полотенце. Полотенце взяли. И начинаем просто приседать, поднимая руки вверх. На выдохе поднимаем руки вверх. Присели, мягкие колени, ноги на ширине плеч, присели уже, таз отвели назад, спинку выпрямили, лопатки опустили в центр. И начинаем. Руки перед собой и вверх поднимаем. Вдох, округлили живот, на выдохе. Раз, два, три, четыре. Вдох. Сидим в полуприседе. Вдох. Таз подкручиваем, вдох, вдох, зажали всю промежность, выдох, выдох, выдох, таз подкрутили, руки вверх. Вдох, смотрим перед собой, вдох, таз подкрутили, вдох, сжали, в руки вверх, подкручиваем, подкручиваем, подкручиваем таз. И еще четыре. Еще два. Полотенце как будто мы тянем в стороны. Отлично. Полотенце каждый раз мы с вами... Тянем в сторону, как будто разрываем. Следующее упражнение. Садимся в плие. Мы стараемся задействовать и руки, и ноги, и спину, и живот, все мышцы. Итак, сразу садимся в плие. Не встаем. Присели. Руки вновь будут перед собой. Присели в хорошее плие. Отвели таз назад. Уже присели. Руки перед собой. И будем делать повороты, скручивания. Поехали. Дышим. Вдох. На выдохе. Таз подкручиваем. Возвращаемся. Вдох. Стоим в плие. Вдох. Сначала в одну сторону. Восемь раз. Вдох. Лопатки. И таз подкручиваем, вдох, подкрутили таз, вернулись в живот, вдох. Таз подкрутили. Вернулись, вдох. И еще три. Два. И последний. Отлично. Вернулись. Отдохнем. Расслабим ноги, плечи, талию. Теперь в другую сторону. Вновь плейе. Присели. Хорошо таз отвели. Руки вперед. Дышим. Вдох. Подкручиваем, подкручиваем, подкручиваем, подкручиваем, замок застегиваем. Вдох. Спинка родная. Еще три. последний, Отлично. Ох, мне тоже тяжело делать эти упражнения. Ну что же делать? Стараемся быть молодыми и стройными. Итак, следующее упражнение будет воин, так называемое. У меня тут записано. Перед собой. Выпад. Левая нога в данном случае. Колено. Колено смотрит вертикально. Движение будет в приседе. Берем полотенце. Лопа... Господи. Локти прижимаем к телу, к области талии. И мы будем сейчас с вами качать бицепс, при этом разрывая полотенце в стороны. Готовы? Поехали. Вдох. На выдохе мы приседаем, приседаем и притягиваем к себе. Полотенце вдох, подкручиваем таз лопатки. Еще три. Хорошо. Кто почувствовал переднюю мышцу бедра, тот молодец. Теперь на другую сторону. Все то же самое. Теперь выпад у нас будет правой ногой вперед. Колено. Хорошо. И начинаем, продолжаем, вернее. Дышим, вдох, живот расслабили, надули. На выдохе раз, два, три, четыре. Немного приседаем. И полотенце, которое разрываем к себе. Вдох. Плечи вниз. Вдохните немного, я вам расскажу про то, как выдыхать. То есть, собственно, как мы выдыхаем. Возможны три варианта. Первый вариант когда мы выдыхаем изо рта на четыре счета, видите букву Ф, ну, носогубные складки углубляются, растут, как говорится, нам это не надо. Второй вариант. Как будто мы говорим «сы». С, -с, -с, -с, с... Уже меньше, да? Уже меньше видны на И третий вариант, так называемое горячее дыхание. Представьте себе, что мороз на улице, у вас руки замерзли, вы их потираете, и начинаете дышать в ладошку. Погрели, да? Согрели руку. Ага, еще согрели. Вот это вот дыхание такое, согревающее, горячее дыхание, можно выдыхать на четыре счета именно так. Это будет тихо. Своим родственникам мешать не будете и своим сослуживцам. Поэтому можно выдыхать через э, более глубокие, скажем так, слои дыхательной системы. Еще раз посмотрите. И вот так. Вот когда последний вариант дыхания, вы можете обратить внимание, что очень активно ходит передняя стенка э -э -э, брюшины, да, живота. Передняя стенка. Давайте попробуем. Видно, да? Вот. Поэтому три вида выдоха мы с вами можем практиковать. Итак, следующее. Опять мы садимся в присед. Руки у нас с вами за спиной, за спиной. Эти упражнения с полотенцем, кстати, можно делать, если вдруг у вас нету докатлоновских резиночек. Они должны быть у каждой уважающей себя девушки, молодого человека, кто занимается дома. Итак, присели, присели. Мы с вами точно также будем подкручивать таз и при этом руки выпрямили и отводить назад руки. Работают грудные мышцы. Мы складываем лопатки и стараемся подкрутить таз. Начинаем. Дышим. Вдох, живот округлили, надули. И на выдохе. Еще. Семь раз. Таз подкручиваем. Разрываем полотенце. Вдох на два. Зажали низ живота и руки отводим, таз подкручиваем. Вдох, вернулись. Выдох, выдох, выдох, выдох, грудь вперед. Вдох. Еще два. Ну, вот видите, как тихо можно дышать, никому не мешаем. Так, теперь садимся в плие. Ноги, руки, все должно работать. Беремся за фактически края нашего полотенца. Вот так. И мы с вами в плие, сидя в плие. Будем поднимать то одну руку, ту другую за спиной. Присели и вот так вот будем делать. Готовы? Дыхание хватает? Присели. Поехали дышим. Вдох. На выдохе. Вернулись. Вдох. В другую сторону. Возврат. Вдох. Вернулись. Таз закручиваем. Вернулись вдох. Зажали промежность. И подкручиваем ее. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Вдох. одному. Последний. Круто. Молодцы. В дыхательных практиках всегда нужен платочек, честно. Кстати, вы можете заметить, что при выполнении дыхательных практик у вас начинает выделяться та слизь, которая застревала когда-то при разных болезнях, Там, при бронхитах и так далее, при воспалении легких. И поэтому сейчас видите весь мир в такой сложной ситуации лечится дыханием. дыханием. Теперь отставляем пока полотенце, нам пригодится мяч. Мы его пока поближе положим, пускай здесь будет. Итак, сейчас у нас с вами будет сейко. Я подправлю экран пониже. Мы с вами встаем в стол, как говорится. Ага, вот так вот делаем, чтобы мы было видно. Встаем и начинаем поднимать ногу. На коврик. Ладошки под плечами. Колени под тазоведренными суставами. Можно чуть немного поближе колени поставить. И на выдохе мы будем с вами выше-выше поднимать ногу. Согнутую в колени. И двигаться по направлению к уху и вверх. Готовы? Ногу поставили, отвели. Дышим. Вдох. На выдохе вверх и к уху. Выдох, выдох, выдох. Вернулись. Вдох. Нога всегда на весу. Вдох. Округлили живот. Выдох, выдох, выдох. Ближе, ближе, ближе. Вдох. Вдох. Отвели ножку. Вдох. На выдохе раз, два, три, четыре. И еще два. Отлично. Другая нога. Готовы? Подняли ножку высоко. Раскрыли пах и дышим. Вдох. На выдохе двигаем коленкой к уху, поднимаем чуть ногу. Вдох. Возврат. вдох, раз, два, три, четыре. Еще три, два. Поджимаем, поджимаем весь низ вдох, раз, два, три, четыре, жжай. Давайте контролируем. Вдох. Раз, два, три, четыре дожали. Супер. Коленки разведем, Сядем на пятки и ягодицами. И ладошки в лоб. И отдохнем. Не знаю, как вы, я уже прям все со лба у меня прям подтечет. Отдыхаем немного. Хорошо потрудились. Теперь дальше. Мы будем стоять на коленях, возьмем с вами мячик, под колени можно подложить или полотенце, или несколько раз свернуть коврик. Итак, одна нога в сторону, одна нога в сторону, так, чтобы уместиться, вот, одна нога в сторону, желательно на коврике это все делать, колено, хорошо. И мы с вами будем делать наклоны в сторону отведенной ноги. Руки вверх. Поехали. Вдох. Наклон. Вдох. Таз подкручиваем. Вдох. На выдохе таз подкручиваем. Тянемся. Рукой, рукой выше, выше, выше. И в сторону. Вдох. Вдох. Вернулись. Вдох. Вдох. Вернулись. Выше, выше, выше, выше. Вот туда, вверх. Вернулись. Вдох в живот. И еще три. Вернулись. Вернулись вдох. И последний раз. Прекрасно. Меняем ногу. Стухню лучше поставить. На пол. Ага, хорошо. Надеюсь, вы занимаетесь кроссовкой. Да. Так, руки вверх. И поехали, дышим в живот. Вдох, надули животик, тянемся вверх, таз подкручиваем, выдох, выдох, выдох, выдох. Вдох. Или другое дыхание, вдох. Или еще одно, вдох. Еще четыре. Подкручиваем таз. Вдох. Вернулись. Вдох. Подкрутили таз. И выдох, выдох, выдох. Подкручиваем еще выше. Еще два. Точно в сторону. И еще раз вдох. Выдох, выдох. Потянулись, потянулись еще выше и в сторону. Прекрасно. Теперь дальше ложимся. Ложимся. Зажимаем. Ой. Зажимаем мяч между бедрами. Не в коленях, а между бедрами. Хорошо. Наше ключевое упражнение для таза. Для тазового дна. Очень важное для женщин упражнение. Итак, мы с вами сейчас будем подкручивать таз на 4 счета выдоха и сделаем 6 раз подъемов без задержки и 6 раз с задержками 4 счета. Я буду говорить, лежите спокойно. Руки вдоль тела и мы с вами начинаем вдыхать, вдох, живот надоль и на выдохе подкручиваем таз, сжимаем мяч и... Чуть выше креста поднимаю таз и возвращаемся. Вдох. Делаем на полу. Зажимаем мышцы промежности и начинаем подъем копчика вверх. Гладко, гладко, гладко, спокойно и сжимаем мяч. И вот так вот еще четыре раза. Вдох. Вернулись. Вдох. Живот округлили. Выдох, выдох, выдох, выдох. Возвращаемся. Вдох. Зажали промежность. Выдох, выдох. Подкручиваем, подкручиваем. Сжимаем мяч сильно. Высоко не нужно поднимать таз. Вдох. Прочувствовать. Прочувствовать мышцы, которые держат все внутренние органы. всю грешимо. Вдох. Выдох, выдох, выдох. Сжимаем, подкручиваем. Сфинктеры работают. И еще два. Хорошо. Продолжаем теперь с задержкой. Вдох. Зажались, подкручиваем таз. Подкрутили, держим. Раз, два. Сильнее, сильнее, сильнее. Отпускаем. Делаем вдох. На выдохе. Раз, два, три, четыре. Подняли, зажали. Все еще держим, держим. Мяч сжимаем, сжимаем, сжимаем. Отпускаем, расслабляемся, ложимся. Делаем вдох. Круглый живот. Зажались. И поднимаем, поднимаем, поднимаем. копчик, Жмем на мячик. Два, три, четыре. Отпускаем. Еще три раза. Вдох. На выдохе сжали. И подъем. Раз, два, три, четыре. Держим. Раз, два, три, четыре. Отпускаем. Вдох. И на выдохе. Держим. Раз, два, три, четыре. Возвращаемся. Живот на дуле. И выдох. В сфинктере. Раз, два, мячик. Мячик, мячик сжимаем. Отлично. И последний раз. Вдох. Зажались. Подъем. Раз, два, три. Выдох. Держим. Раз, два, три, четыре. Отлично. Вот, молодцы. Следующее упражнение. Сейчас я загляну. Ага. Следующее упражнение. У нас бревно, мое любимое. Итак, все то же самое. Только мы добавляем руки в верхнюю часть. Пресса. И будем с вами обнимать бревно. Вы помните это упражнение. Сейчас я к бокам лягу. Итак, руки вверх. Мяч мы продолжаем сжимать коленками. А руками, не коленками, вернее, бедрами. А руками мы будем обнимать бревно, которое вот здесь вот у нас лежит. Мы будем скользить по нему. Видите, скользить. Итак, дышим. Вдох. И на выдохе подъем таза, подъем на лопатки, выше лопаток и скользим, обнимаем, обнимаем, обнимаем. Возвращаемся, делаем вдох. И на выдохе обнимаем, обнимаем, обнимаем оно обнимаем, круглое бревно. Ложимся, делаем вдох, округляем живот. И на четыре счета. Возврат. Вдох. Выше-выше бревно большое. Возвращаемся. Вдох, животом. На выдохе. Раз, два, три, четыре. Копчик подвернули. Обняли это бревнище. И еще четыре раза. Сокращаются стеночки. Живота. Все косые мышцы работают. Поперечная. Вдох. Раз, два, три, четыре. Возвращаемся. Вдох на два счета. Раз, два, три, четыре. Обнимаем, обнимаем, обнимаем. И еще два раза. Лицо смотрит вверх, потому что тут бревно лежит. И последний раз вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. Отлично. Молодцы. Теперь мы с вами будем передавать мяч. Мы с вами это упражнение уже делали, по-моему. Ноги выпрямить, в руки взять мяч, и мы с вами передаем мяч из ног, из рук в ноги, из ног в руки на выдохе. То есть мы на коврике делаем вдох, а на выдох мы делаем передачу мяча и опускаемся на коврике вдох. Давайте начнем. Поехали. Вдох, на выдохе раз, два, три, четыре, передали, вернулись. Вдох, ноги прямые, улеглись, делаем вдох. Еще четыре. Вдох. Раз, два, три, четыре. Передали. Вернулись. Вдох. Раз, два, три, четыре. Вернулись. Вдох. У тех, у кого мало получается, можно согнуть ноги и передавать вот так вот мячик. Можно передавать вот так. Можно передавать вот так. Пожалуйста. На ваш выбор. Закончили? Молодцы. Теперь берем мячик и ложимся мимо. Кладем его между лопаток фактически. Между лопаток. И сейчас будем отдыхать грудным отделом, который сегодня у нас трудился сильно. Руки под затылок. Разводим локти. Смотрим в потолок. И стараемся грудь поднять вверх. Лежим. Локти вниз, отпустите, но голову держать на уровне, как продолжение спины, не запрокидывать голову. Смотрите вверх, ага, расслаблять плечи, лопатки, грудь. Угу. Найдите себе удобное положение, так, чтобы можно было расслабиться. Шею расслабьте, пожалуйста. Локти в стороны, лежим на мече. Вот такой мягенький. Можно чуть покататься на нем. Из стороны в сторону. Давайте, давайте. Вы фантазируйте немного. Дайте своему телу свободу. Он лежит на мече, а Все безопасно. Затылок мы держим. Хорошо. Чуть-чуть вперед-назад. Попрогибаемся. Расслабим свой грудной отдел. Это очень важно. Потому что сидим же. За столом или посуду моем. Или просто книжки читаем, а еще лучше так с телефоном сидим. Угу, хорошо, хорошо, хорошо. Все отлично. Теперь мы с вами сделаем растяжку. Убираем мяч. И немного растянемся. У нас еще впереди планочка. Итак, ноги вперед. Так, так, так. Пятки вниз тянем. Ладошки вверх, тянемся, растягиваемся от центра. И спину обязательно положите на коврик. Тянемся пятками вниз, ладошками вверх. Подбородок груди от центра. Расслабляем живот. Хорошо, теперь носочками потянулись. Носочки вниз. И руки вверх, живот расслабили. Все то же самое, тянем от центра. Прекрасно. Потянулись, расслабились. Давайте-ка мы с вами сделаем таракан, что ли. Давайте руки ноги вверх и потрясем немного ногами, руками. Потом крест-накрест. Ага, отлично. А теперь вниз и вверх. Молодцы. Переворачиваемся на бочок. И уходим в планочку. Планку уже знаете, как делать, да? Уже 115 раз, наверное, учились все планки делать. Итак, сначала давайте ляжем на коврик. Выставим позу, как говорится. Локти под плечами. Выставили. Хорошо. Ноги чуть пошире. Ну, на уровне таза. Хорошо. Лицо смотрит в пол. И поднимаемся. Мы стоим в распор, опираясь фактически на локти и на носочки. Поехали. 30 секунд. Раз, два, три, четыре. Живот втянут. Пресс работает. Лопатки стремятся к центру. Спинка ровная. Голова продолжение спины. Держим. Дышим. Чувствуем мышцы, которые сегодня у нас трудились. Брюшинки. И еще 10, 8, ой, 7, 6, 5, 4, таз пониже, 3, 2, 1. Ну, чуть меньше, 40 секунд, ну ладно. Все, ложимся, встаем в стол, опять в стол, попрогибаемся. Движение Позвоночники. позвоночнике. Ладошками толкаемся, ладошки под плечами, колени под тазобедренными суставами. Плохая хорошая кошечка. Каждый раз толкаемся ладошками. Выталкиваем себя из плеч. Отлично. Ну, потихонечку встаем. Аккуратно. Заканчиваем, заканчиваем, заканчиваем уже упражнение. Надеюсь, вы... Прибодрились немного, делаем восстановительное дыхание, вдох и выдох, глубоко, низко, сбросили руки и голову тоже, шею расслабили, вдох и выдох, покачаемся немного вперед, вперед, немного в сторону, в руки как плети, приподнимаемся, теперь плечи назад отводим, круговые движения, раз, Два, грудь высоко, плечи низко. Три, четыре, подбородочек подняли. Животик втянули, грудь вперед. Улыбку. Улыбку на лицо. И все. И мы готовы. Мы готовы продолжать понедельник. Если у вас в записи это будет, то хорошей вам недели. Встречаемся с вами в среду. У меня настроение повысилось, не знаю, как у вас. Я рада с вами встречаться. Сейчас я включу комментарии и посмотрю, что вы там пишете мне. Что-нибудь написали или нет. Сердечки вижу, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Сейчас водная процедуры исключительно, потому что я, например, вся мокрая. Ну, что дорогие мои хорошего вам дня до свидания вижу лайки вижу вижу ваши какой размер мяча должен быть а мяч 26 сантиметров вот такой вот мячик он мягкий он мягкий видите его не до конца нужно накручивать что здесь написано 18 сейчас простите 18 дюйм наверно написано вот такой вот мячик, видите? Вот, поближе. Вот, Может быть, он там наоборот? В общем, вот такой мяч. Спасибо, пожалуйста. Вот такую штучку обязательно. Меосефальный релиз. лежа, прокатываясь вот на этом ролле, выполнять прямо, знаете, спина скажет «спасибо» 115 раз. Ага, будете в записи смотреть? Ну, я в это не верю, на самом деле. Вряд ли. Потому что обычно, знаете, я такая же сама. Могу посидеть, чайку попить. Думаю, да, я сделаю это завтра. А завтра уже другие планы уже все другое. Поэтому заранее нужно готовиться. Просто пришел и начал делать, без всяких отговорок. Так, диаметр урола. А там стандартные роллы. Диаметр урола. Декатлон Пилатес тут нету. Толщины ролла нету. Ну вот, смотрите, вот мои руки. Вот толщина ролла, конечно, конечно, я не, я понимаю, есть люди целенаправленные, которые, правда, делают это все, я верю, буду верить. Но в любом случае я рада вас видеть, приходите. Эфир я завершаю, всем всего доброго. Нужно делать с вами вместе. Ну вообще-то да, я делаю вместе с вами, я тут дышу потею. Ну пожалуйста, пожалуйста, и вы присоединяйтесь. Давайте, потрудитесь над собой. Это не очень просто говорить и делать одновременно, поверьте. Ну, всего доброго. До среды, среда, 11.00, онлайн-спортзал Декатлон. Мы с вами в аккаунте Декатлон Россия. У нас в среду, кстати, я забыла сказать: в среду, Декатлон России на этом же аккаунте у нас пройдет очень интересный эфир. Мы будем в прямом эфире рассказывать про питание. Опять-таки, про пользу дыхания, и поэтому вы можете написать свои вопросы в Директ и направить их на Нату Модлину. Мой аккаунт в сети интернет, в Инстаграм, собачка, Нату Модлина, и поэтому можете подписываться, заходить ко мне, у меня там новостная лента живет трудится, работает. Вот. И в среду в 17.00 в 5 часов московского московскому времени приходите, послушайте прямой эфир. Я буду с Катей Коломитцевой, она опытный нутрициолог, и мы вместе с ней реализуем программу детокс. Детокс «Я весна», поэтому приходите, узнайте все подробности. До свидания, пока-пока, увидимся!